Трем подписчикам и гостям, я Джетли. Сегодня я хотела бы устроить тоже такой небольшой мини-влог. Отвечать на вопросы, наверное, буду в отдельном видео, потому что вопросов накопилось очень много. Мне их надо еще все перечитать, почистить немножко, типа со скафе. И тогда я смогу полностью вам рассказать то, что вы так хотели от меня слышать. Ну, в этом видео я отвечу на один вопрос. Это самый. Часто вопрос, который мне задают, про галлюцинации. У меня есть осязательные, слуховые, обонятельные и зрительные галлюцинации. И я говорю это быстро, потому что снимала уже это видео, и, короче, оказалось, что там какая-то ошибка произошла, и видео не снялось. Вот поэтому я, ускоренном джижимер, рассказываю вам о том, что происходит со мной. Обонятельные галлюцинации — это, начиная с приятных, типа, от запаха того, что ты хочешь съесть, до ощущения и запаха гниения внутри себя. И вот это вот просто как будто окутывает вас. И вам кажется, что другие этот запах слышат. Вот. Это очень стрёмно. Это приходится... Приходится делать духи и мазаться ими. Потому что никто не сделает духи лучше, чем ты. Потом зрительный, это как когда у меня начиналось сейчас идет, то есть черные тени выпрыгивают из-за машин, черные тени бегают туда-сюда в ночи. У меня задернута, блин, зеркало, у меня сейчас все зеркала закрыты, потому что из них выходят сущности. Это как раз вот эти галлюци... галлюцинации. Три сущности есть и несколько еще видов за зеркалом. В зеркале, в измерении зеркального. В зеркальном измерении, блин. Изначально я их начала видеть в 2011 году, даже в 2010, там зима когда начиналась, по-моему. Вот. И в период нескольких месяцев я смогла с ними, так сказать, выйти на контакт. И мы познакомились. Это Най, монстр с тремя пальцами на руках, очень длинными ногтями, пробивающими, как ножки краба такие. Двумя такими ногтями на ногах. И ощущение, как будто это был какой-то очень толстый человек, там сущность, и который резко похудела, у которого отвалился нос. У него три ряда клыков. А вот так вот свисает кожа, красные глаза, и нет губ. Это стрёмно. Когда оно только начиналось, у меня был как раз-таки тогда раскол психического состояния. Это одно из происшествий, которые вы... Ну, последствия, которого вы теперь можете видеть на мне. У меня была жуткая истерика. Потом пошла апатия, я не смеялась, не рыдала, вообще ничего не чувствовала. И ну, чувствовала страх, когда это приходило. Мне пришлось работать по ночам, чтобы отвлечься с матерью. Либо глотать на ночь колеса и просыпаться где-то в 4 часа утра. Я умывалась, одевалась, готовила себе завтрак и просто уходила гулять. Потом есть не Айн, это анрексичка с белыми волосами длинными. Она, скажем так, тоже она упоминалась мной в стихах. Я не Айн, сигарета и синтолета. Вы можете найти этот стих у меня в самой первой группе. На него, по-моему, ссылка есть в публике со стихами. В пабликах со стихами есть ссылка вроде из моей основной группы. Вы, кстати, можете туда зайти, посмотреть, чем я занимаюсь. Вот там вот внизу я оставлю ссылочку. И есть зверь. Зверь — это существо, которое способно порвать ремни кожаные. Это существо, которое смотрит моими глазами, но я его не могу контролировать. Это ярость, агрессия дикая. Когда выбрасывается адреналин в кровь ты можешь сделать то чего не мог делать раньше и это зверь он способен вкусить человеческую кожу он способен упасть с нескольких этажей и остаться в живых и я не хочу чтобы он ко мне приходил больше я не люблю калечить, не люблю калечить других и оправдывать все это чем-то, нет. Я не хочу, чтобы это было. Теперь немного о том, что со мной произошло в ближайшие дни, ну, типа, в ближайшую неделю. И два месяца назад. Я начну с ближайшей недели и <смех> буду рассказывать все в обратном порядке. Первый это то, что меня сестра пригласила на конкурс тату-мастеров. Я для нее была в качестве холста, и это мы заранее обговаривали. Она мне набила вот такую вот прелесть. Прелестную прелесть. <смех> вот, я. правда, немножко по-другому представляла, но ладно. Мне нравится стиль моей сестры. И я в нем забивать буду целый. Короче, оно сейчас находится под пленкой, которая носится четыре дня, и все, все эти четыре дня она, типа, сама собой заживляется, ничего делать не надо. Это фу, инновации. <с> я бы сказала, это очень круто, на самом деле. Потому что не всегда ты можешь ухаживать за татухой вследствие там, своей работы или своей жизнедеятельности. И поэтому я думаю, что это очень хорошее изобретение. Я, кстати, пью кофеёк, сваренный вручную, да. Короче, мне очень нравится с карамельным вкусом, поэтому... Короче, в тур... турку вы немножко прогреваете, добавляете туда несколько ложек сахара. Можно 2-3 ложки добавить чайных. Вот. Он начинает превращаться в карамель, вы заливаете его водой, кладете в кофе. Потом кладете корицу, ванилин, перемешиваете это все, ждете, пока оно начнет поднимать пенку. В это время вы ну, снимаете это с огня, размешиваете, ну, чтобы пенка ушла, и ставите снова. И снова надо варить до того момента, как поднимется пенка. Это очень классно получается на вкус и весьма неплохо бодрит. За эту неделю я успела пообщаться с бичом. Бичи — это бывший интеллигентный человек. Ну, с ними, короче, интересно общаться. Вот выйдите на улицу, поищите там бомжей, которые не просят, да, вот таких вот, типа, путешествующих. Это люди, которым стало скучно жить по законам цивилизации. Вот, и они едут едут искать свой дом. Дом нужен человеку лишь в его сердце. И все. В меня влюбился парень, очень сильно ничего не замечает вокруг. Как мне дать понять ему, что у нас ничего с ним не будет? Дай совет, как парень. Короче, подходишь к нему и говоришь, я понимаю, какие чувства ты ко мне испытываешь, но мы с тобой не пара. Ты не мой человек, я не твой человек, я это знаю, я это чувствую. Можно сказать, что ты влюблена в кого-то еще. Потому что ну, бывает такое, да, типа любовный треугольник. Вот. И ну просто говоришь ему как есть. Если ты хочешь остаться с ним, ну, друзьями, то как бы это будет очень такая, ну, скажем так, тяжелая дружба. Потому что человеку, в который, который в кого-то влюблен, а тот, кто влюблен, считает его другом, очень сложно общаться. Очень сложно. Это от боли в сердце до кружения головы. Он будет вас ревновать. Это абсолютно точно. Поэтому скажите это и старайтесь с ним больше не пересекаться. Не травмируйте ни его, ни себя. То, что мне выписали рамки, еще некоторые таблеточки, которые <серкlly> <серкlly> мне помогают. Там некоторые депрессии все еще остались. И мне осталось еще выпить 2 передола Плохие комментарии я буду сразу же удалять, потому что мне нужна поддержка. В общем, вам большое спасибо за просмотр. Я... Прошу, если вам понравилось или не понравилось это видео, вы можете поставить лайк или дизлайк, написать об этом в комментарии. Ну, вы знаете, в общем, все, да? Вот. И я с вами должна попрощаться. Надеюсь, ненадолго. В общем, всем пока!